Глава четвертая. Куба. Утренняя Куба встретила туристов жарким солнцем и влажным морским ветром. Простившись со своим попутчиком-медведем, девушка юркнула в столон голубого, натертого до блеска старенького кадиллака. «Вот нам бы такие в Москве!» — тогда и город не казался бы столь угрюмым, — улыбнулась она. «По дорогу к отелю?» Анна наслаждалась колоритными сюжетами местной жизни, мелькающими за окном. Уютные гужевые повозки с лошадками сновали по узкой дороге перегонки с разноцветными кадиллаками, запряженными темнокожими кубинцами. Загорелые туристы встречали новый день за столиками придорожных кафе, наслаждаясь кофе и сигарами. А ее настроение поднималось все выше и выше. Приехав в отель, уставшая путница не получила ключать от номера, так как заселение в томной стране начиналось с четырех часов вечера. Аня присела в холле гостиницы, помахивая перед лицом кепкой, как веером. Ее мечта броситься на большую мягкую кровать и успокоить уставшие чресло потерпела полная фиаско. В утешение на стойке регистрации Ею служливо предложили отведать кубинского кофе И она, конечно же, соблазнилась такой идеей Густой, ароматный напиток освежал и бодрил Не спеша, потягивая кофе из балоснежной чашки Девушка строила план Как донести свое все еще покачивающееся От перелета тела до берегов Атлантического океана Оставив багаж в комнате для гостей И наспех переодевшись, она направилась к пляжу Выйдя в сад, Анна впала в полуобморочное состояние от вида, представшего перед ее замученным московскими буднями взором. Роскошные зеленые пальмы, великаны, растущие вдоль аллеи, бережно укрывали девушку от жаркого солнца. Чуть поодаль стояли белоснежные беседки, возвышающиеся из тропического цветочного моря, будто айсберги. Они приглашали уморенную дорогой путницу в свои лоны, кокетливо распахливая тонкие балдахины. Воздух был наполнен ароматами свежей зелени, цветов и соленого океана, ее любимого океана. И вот, сквозь все это великолепие, ее взор наконец-то ухватил насыщенную голубую нить береговой линии. По мере приближения к ней, Анна все шире расплывалась в улыбке, наслаждаясь каждым увиденным сантиметром этого синего полотна. В момент широкий песчаный берег раскрыл перед ней свои гостеприимные берега. Окончательно притягивают душу. Аня сняла обувь. Мягкий песок рассыпался у нее между пальцами, словно мука. Один шаг, два, три. Нахлынувшая волна молниеносно сократила расстояние, и ее тоненькие стопы погрузились вниз ней, в нежнейшую морскую жидкость. «Здравствуй, океан!» – промолвила Аня, закрывая глаза от удовольствия. В ответ пришла новая волна, чуть больше прежней. Она слегка намочила платье, но ответа внутри себя, как тогда на Канарах, девушка не услышала. Аня открыла глаза. Океан ласково распахивал перед ней свои могучие объятия, но молчал. Анна стояла на берегу и смотрела на бирюзовые волны. Наклонившись, она поймала одну – Окропив лицо, девушка настойчиво повторила. «Здравствуй, океан!» Стихия продолжала а ласково, ласково омывать ее ноги, оставляя на них сверкающие капли, но ответа, которого так ждала Анна, не последовало. Девушка вышла из воды и направилась к ближайшему шезлонгу, стоящему под зонтиком из пальмовых листьев, неуклюже плюхнулась на него и облокотилась на спинку. «Почему он молчит?» – задумалась она, надувая губы. «Наверное, пять лет — это слишком много, и он забыл меня». «Да, согласна, я изменилась, очерствела». «Да и в конце концов, что ты хотела, дуреха? Ты и сама в этой сумасшедшей Москве забыла о нем. И не только о нем, о себе забыла». С грустью подумала Аня, смотря на красоту, так откровенно разливающуюся перед ней. Нежные волны продолжали тихо колыхаться, как растревоженные чувства девушки. Анна вновь попыталась понять, почему океан не разговаривает с ней, как тогда на Канарских островах. Но усталость от перелета и смена климата окончательно спутали ее мысли и чувства, и она оставила эту затею. Едва касаясь воды, вблизи берега пронеслись мясистые пеликаны. Видимо, охотятся за своим завтраком, замелькали гастрономические мысли в ее переполненной впечатлениями голове. По-моему, и мне не мешало бы подкрепиться, смехнула девушка вслух и, бросив еще один взгляд на жидкую сверкающую бирюзу, направилась в отель. Заказав в баре у бассейна глазунью свечиной, она дополнила свой завтрак кокосовым молоком и оладьями с джемом. Угощение оказалось настолько вкусным, и девушка, утомленная перелетом и сытной пищей, готова была уснуть прямо на месте за столиком. Она уже отыскивала поплывшим взглядом что-нибудь мягкое поблизости, как вдруг ее озарила мысль, что поспать можно и на пляже. Довольная таким решением, девушка раздобыла отельное полотенце и поплелась на райское побережье. День уже был в самом разгаре и беспощадно плавил белые тела туристов, развалившиеся на шезлонгах в разлорабленных позах. Анна поспешила занять тот же шезлонг на первой линии, которую сегодня уже опробовала. Благо, он стоял на краю пляжа, где людей почти не было, что вполне устроило девушку. Она расстелила полотенце на лежаке и сняла платье. Аккуратно свернув, симпровизировала из него подобие подушки и прилегла на вожделенной ложе. Веки ее моментально захлопнулись, словно крышки тяжелых саркофагов, покружая девушку в приятную дремоту. Наслаждаясь своим успокоением, Анна задумалась: Даже если океан меня не слышит и не помнит, то это все равно не должно мне помешать наслаждаться поездкой. Соляр вот главная причина, почему я здесь. Да и в конце концов, могу же я просто насладиться отдыхом. Обещаю себе, что сейчас же забуду про все мои печали, дела и заботы. Забуду даже про моего любимого умку, твердо константировала полуспящая красавица. Солнце страстно целовало худенькую голень девушки, выглядывающую из-под лохматого зонтика, оставляя на ней горячий след. Жарко, произнесла Анна сонным голосом. «Надо искупаться!» – подначила она себя и неимоверными усилиями воли подняла свою стройную, но размягшую фигуру в белом купальнике. На этот раз заход Анны в океан не был столь сентиментальным. Она вошла в него словно нож в растопленное масло и с головой погрузилась в воду, которая оказалась изумительно теплой и мягкой. Вынырнув, она заметила, что здесь океан гораздо солонее, чем на Канарских островах. «Интересно, почему?» – задумалась девушка. «Спрошу об этом Алексея Владимировича. Кстати, он обещал мне погружение в подарок на мой... Ой, как же я забыла! У меня ведь уже начался мой соляр! И я встречаю свой Новый год здесь, в волнах моего любимого Атлантического океана!» С этими мыслями Анна искренне засмеялась. Засмеялась! Она уже забыла, когда так смеялась. Просто смеялась от того, что хорошо и все. Она легла на волны лицом вверх в форме звезды. Солнце ярким прожектором резало глаза, не давая их открыть. Анна расслабилась, и на какое-то время мысленный диалог в ее голове утих. Она с лоснождением погрузилась в водное безмолвие. Казалось, что ее тело сливается с океаном и становится его неотъемлемой частью. Анна подвигала воде ногами, как если бы это был хвост, при этом оттолкнулась руками. В теле появилась внезапная легкость. Она перевернулась и глубоко занырнула, повторяя те же движения, и пробовала этот маневр еще и еще, не замечая, как удаляется от берега. В какой-то момент девушка открыла глаза под водой, пытаясь разглядеть океан изнутри. Глаза сильно защипала, и она мигом вынырнула, ощутив, что едва достает до дна. Протирая глаза руками, девушка заметила мужчину, который находился поодаль впереди нее. Его длинные темные волосы колыхались на поверхности воды, окутывая белое до да неприличия лицо. Аня продолжала тереть глаза. От солнца и соли она толком не могла ничего разглядеть. «Наверное, турист с севера», — подумала девушка. Хотя сейчас я от него мало чем отличаюсь. Такая же бледная поганка усмехнулась она себе под нос. Мужчина неотрывно смотрел на нее и, казалось, застыл в нерешительности. Вдруг он резко ушел под воду и быстро поплыл прочь. Все, что Ане удалось доглядеть, это были кончики его ласт, мелькнувший над водой. Хм, умный мужик! Надо тоже арендовать ласты и маску. А чего глаза мучить? Хочется же посмотреть, что тут есть. И с этими мыслями Аня, ныряя, поплыла к берегу.